ご視聴ありがとうございました Всем привет, дорогие друзья. Сегодня мы в Всем гостях привет. у камрада, у Александра Хабаркина. Сейчас поедем на поле ставится. Сейчас старины. в одно местечко мы э, такое интересное, древние. Ну, ну, времени, правда, у нас немного. Сейчас уже вечеряет вечер. Немножко времени есть покопать. Мы покопаем. Ну, попробуем чуть найти. Но ну, место действительно интересное. Такое, какие были такие древние находки. Попробуем что-нибудь выувать. Бывал, попадался там шуя. Может, там повезет. Попробуем. А сейчас, вот, кстати, хочу показать, вот что за сезон здесь вот попадался тут. В этих краях. Вот, смотрите, ребята. Вот так начался кладоискательский сезон. У Александра уже вот такие монетки. И серебро у него присутствует. Смотрите, какой. Пятачок. Красивенький. Довольно-таки не часто пятачки выходят у нас из земли. Чешуйки, ребята. Вот, посмотрите, и тут и медь. И советские монеты присутствуют. Пломбочки. И даже где-то древнятинка была. Древнятинка есть. А? А Часть еще... от браслетов, ребята. Вот это интересно. О, да, вот эта вещь интересная, да. Да, Да, это монгольчик. Это еще пронизка у нас, да, какая-то? Ну, типа подвеска, шумелка или как там. Да, шумелка. да. Шмелка. Да. Там он? вот в мыле он крышечку поставил. Там капаушка. О, да. Вообще совсем недавно он выкопал, кстати, капаушку, ребята. Посмотрите, какая красота. Решил попробовать не просто были а в жидком мыли замочить Да, вот, вот отмачивается, ребята вот. Так что, вот, хороший сезон, находки есть, интересные да. Сохран есть хороший, Нет, это есть, есть тут места, Вон, даже полосочка тоже, смотри какая Ну, видишь, марика. Да. сохранилось Тень, конечно Ну, ладно, нормально видно Нормально видно так что, ребята, все, в путь-дорогу, поедем на поле старины, будем искать вот такие интересные находочки. Да, не могу вообще, смотри, копоушка вообще нереально красивая. Вот давай вытащите аккуратненько. Ага. Сейчас. Вообще, смотрите, ребята, вообще, вот это да. Волку-лисе еще ни разу не попадалась копаушка вообще никакая. А это прям вообще редчайшая. Ладно, пусть вымачивается. Да. Ого. Итак, ребята, все, приехали мы на локацию на поле старины. Александр Хабаркин, я волк, готовы копать, вытаскивать из земли старинные находки. Древность и старину. Да. Так что, ребята, сейчас будем двигаться вот в ту сторону. Там очень интересно живопистое место. Там вот как раз э, как бы и трак проходил. Ну не трак, а старая по шуберту по картам дорога была в тех местах. Это раз. А во-вторых, ну это древний сам пруд, сам по себе древний, потому что там находки такие древненькие попадались. Вот, как бы чешуя, то есть и серебро было, вот, и империя. Вот, так что нужно там разведать внимательнее все. Был аппарат, мне понравилось, В общем. А как сейчас повезет, так повезет. Но вот это все. Все покажем вам, ребята, сейчас. Да, то, что будет увидеть. В общем, Поехали. Гоу-го. Погнали. Вам приятного просмотра. Нам удачи. Кусочек от бубенчика, говоришь, да? Да. Вот, вот там от островка еще пара. Все, говорит, мне там попался... Ну, это кого в прошлом году лазил, говорят, две деньги там попался. Здесь справа. Ага. Вот, а так это как вот. Серебро в основном около пруда. Все Пруд, там, ребята, представляете, интересный, сохранился. Сейчас мы на поле будем копать. Здесь задискованное поле. Следов посадки нету, так что мы можем спокойно сейчас ходить. Свободно. И искать и находить что-то. Да. Небо какое красивое, красивое сегодня. Посмотри вообще. Дождя нет, вообще красота просто. Копай не еще хочу. Пока нет. Здесь лес рядом. Речка рядом. Так что коваров нет, слепней нету. Вот это самое главное, пока еще их не проснулись они. В общем, пока ходим, ребята, что-то ничего нету. Вообще ничего не попадается. Один мусор, алюминий какой-то, Шрапнелины от мушкетных оружий. Вот. разных размеров. И керамика нормальная такая попадается. Екатерина, Петр, примерно такого периода. Но пока ничего нету, ребята, вообще нечем похвалиться даже. В общем уже больше часа ходим, ничего вообще нету, Нечего даже показать. Очень много мусора уже выкопали. Куча пробок, куча проволоки, шрапнель попадается. И вот сигнал один вообще. Он такой прям хрипящий, я не знаю. Даже удивительно, что это монета на такой сигнал. Походу, советская. Неужели пятачок будет? Да. Пятачок, походу. Что, поздний, что ли? Да. Поздний? Ну, не, ну, этот, дореформенный. А, Пять копеек? Да, походу. В общем, пять копеек, третий год. Сталин в этом году умер. В 1953 году. Вся страна горевала. И ИССР. Тут, наоборот, радовался. Но большинство рыдало, плакало. Как же так? Вождь мирового пролетариата погиб. В общем, Саша ходит, ходит. Ходит, ходит, ходит, ходит, ходит, Ну, что нашел? Ну, что не нашел. конин только. Ну, ладно, до этого находил. Порадовался нормально. Сейчас не нахожу ничего. Да, ничего страшного. Вот. Нормально такие, конечно, хорошие. Ладно, погуляли. Днай. Сегодня не мой день. Вот, бывает, ну, что, Не всегда так, но как-то так. Зато погуляли, погода хорошая. Вот. Не, вот. здесь действительно очень красиво гулять. Ну, вот. Дышится, Дышится классно. Да, не пойду. Вот там ходили по линии электролэб В общем, бренчат, звенят приборы Я включил АФ-2 программу Алгоритм фильтрации И он эти электропомехи, в общем Как-то глушит Будут другие поля, Но Ну, что поделать хватит, уже здесь Да поделать. может, просто сегодня не прет на этом поле Дедушка да, Хабар сказал, вот да. Сказал, вот да. вам, ну, ребята Ну, уходили, ну, ну, были находки ну, <laughs> Всё, Мы Находки хорошие были Сейчас что-то никак Ничего, ну ничего, да? погнали дальше, поищем да? Может еще Сейчас что найдем еще. Так, ребята Находка Но, к сожалению, скорее всего с утратами крест Сейчас его Откроем Упал Блин, он большой был, Саша О, да, был Он красивый. большой был, вообще Ух Ты, ты посмотри Да вижу, вижу Вообще, красавец, нижней части нету Ай-яй-яй-яй-яй, ну как же так, а? Попробовать вторую половинку найти. Наверное, бессмысленно. Трактор пашет. Все да. У нас все. Ай, как жалко, а? Какой крестик красивый был, большой прям. Да. Обидно. Сзади молитва, смотри, прям отчет его видно. Состояние какое шикарное. Да, комаров очень много. О, Жужжат. В общем, ребятки, будем все, наверное, заканчивать. Что-то нет находок. Как-то не густо сегодня. Ну и не пусто все равно. Ну, мусора много на этом вот. поле. Очень много Очень мусора. много мусора вообще. Только у меня целый карман всякого мусора накапливается. Я выбрасываю, опять целый карман набираю. Бубенчик. Да, ребята, посмотрите. Бубенчик. Не целый, к сожалению. В общем, вот Короче. такой коп, ребята. Такой коп, какой он есть. Да. Показываем. Саша еще последние сигналы пытается словить, жадно, но ничего не получается. В общем, ребята, все, со всеми прощаемся, до новых встреч, вы знаете, что делать, лайк, подписка, комментарий. Пока-пока.